Я очень часто рекомендую эту методику медитации для своих э, пациентов. Но, к сожалению, отослать куда-то, изучить эту методику особо не, негде. Вот, имеющаяся литература и э, видео не дают четкого понимания, что это за такое явление. Вот, значит, я намерен коротко и на пальцах рассказать о ее сути, о ее маршрутах и возможностях. Я часто использую метафоры в работе. И здесь, я думаю, это будет полезно. Вот наши мысли и идеи в наших головах изобразить одним простым образом в виде таракана. Почему тараканы? Потому что действительно 99% это то, и есть тараканы, спам абсолютно ненужный, который забивает наши аналитические системы, мешает продуктивному мышлению. Таким образом мы можем видеть что наши головы попросту являются фермами по разведению этих тараканов. И таким образом происходит кругоборот, обмен вот через органы слуха и зрения. Вот, тараканы перебегают из одних голов в другие. Вот на оси времени видно, как идет движение изнутри наружу, Снаружи внутрь, из прошлого в будущего. И вот теперь мы дошли до сути медитации, которая заключается в том, чтобы остановить этих тараканов, прекратить их а, размножение и перебегание. То есть, что для этого нужно? Каким-то образом их а, запечатать, контенизировать перебегание из голов изнутри наружу. Там из вашей головы в чужую, из чужих голов в вашу, соответственно, из прошлого в будущего. Я это показал красными линиями. Какие методы помогают это сделать? На Востоке принято сидеть в позе лотоса, считать дыхание и созерцать ну, какой-либо пейзаж. Или просто стену, но в наших обстоятельствах или для нас это не всегда подходит. Вот. Нужно найти такое занятие себе, которое соответствует, которое приятно и удобно вашей природе. Вот что важно, которое поможет вам войти в транс. Что это может быть? Любая творческая деятельность. Пишите стихи, пойте, рисуйте, танцуйте, Что еще? Просто путешествуйте, ходите, бегите. Едьте куда-нибудь, на велосипеде ли, на поезде ли. На самолете или на полет, готовка пищи, уборка по дому, ну все что угодно. Это бесконечное множество вариантов. Вот. Иногда мне удается подобрать несколько вариантов для своих пациентов, о которых они даже, может быть, не догадывались, но всегда этим занимались. Единственное, что... Заниматься этим надо, конечно, с определенным настроением. То есть к этому надо подготовиться, чтобы получить необходимое состояние. Вот тогда у вас все будет как надо. То есть вы перестанете мыслить. Вот цель медитативного процесса остановить, остановить вот это вот движение, перебегание. И поверьте, это, конечно, не очень-то и просто. И не бывает это, это редко бывает, быстро и с первого раза. Вот, потому что практика показывает, что многие люди на это тратят очень много времени. Или как из буддийских школ ученики ходят по учителям в поисках нужного, чтобы получить эту возможность, вот. входить в это состояние медитативное. Вот. Но это того стоит. И как только вам это удастся, вы сразу почувствуете себя по-другому. Появится больше внутренних Внутреннего, как это правильно, сказать, воздуха, такой вот пустотности, вы поймете, что они над вами не, не властны. Ваши мысли вами не управляют. Это будет огромное, конечно, завоевание. Также вы почувствуете, что мысли других людей на вас не влияют. Ну, то есть, в той мере, в какой вам это там, необходимо. То есть, вы способны этим процессом управлять. Вот видно, что уже все контенизировано. видите. Прошлое, будущего, то есть, тараканы прошлого, те мысли, которые раньше у вас а, преследовали, перестают как бы цеплять вас. Вот, и будущих тоже нет. Понимаете, соответственно, они перебегают из прошлого будущего. И далее, следующий этап. Вы можете эти контейнеры уменьшать до бесконечности. Вплоть до полной, в полной как на Востоке, добиваются нирваны. Нирваны – это когда и уже и контейнеров нет. Полная пустотность. Но нам-то это не требуется. У нас другие цели мы преследуем. Мы ну вот как бы добились вот этого состояния. Дальше мы можем работать уже непосредственно с этими вот содержимым этих контейнеров, боксов. Вот, то есть с их размерами и тем, что там внутри есть. То есть нам не нужно добиваться пустотности, пустоты. Мы живем в социуме довольно активно Вот нам это не нужно. Мы люди, которые как бы дошли до нирваны, они не могут жить в социуме. Вот это важно знать, понимать. Но зато стал став хозяином своих э, тараканов, вы можете уже как бы, их произвольно трансформировать. Но я просто на своем примере покажу. То есть во мне живет один большой такой таракан в виде птицы феникс, но это основная идея моей методики витальной медицины, она вот такой метафору имеет, и он питается этими внешними и внутренними тараканами, преобразуя их в бабочек. А бабочка, как понятно, это символ трансформации, то есть те схемы, которые я рисую на приеме, то в принципе вот они отражают суть. И я надеюсь, что и у вас также будет, что вы тоже в конечном итоге, ну это не, не быстрый путь и не близкий. Надо вот об этом понимать. Что тут нужно, конечно, терпение. Вот чего я всем и пожелаю. И Ну, теперь я надеюсь, что ваши результаты будут значительно ощутимей. Вы понимаете, куда двигаться, и остается только найти, какими способами. Вот. Если нужна, конечно, поддержка в этом деле, пожалуйста, можете звонить, обращаться. Вот. Ищите, развивайтесь и берегите себя. Спасибо.